Рада вас приветствовать на канале «Секреты роскошных волос». Вообще, от природы у меня кудрявые волосы, и я думаю, по прошлому видео вы уже многие это заметили. Я часто задумалась о кератиновом упрямлении волос, думаю, ну вот, может быть, мне стоит это сделать. Информация в интернете очень-очень противоречивая по этой тематике, поэтому я пригласила эксперта классного в этой теме, который расскажет нам о кератиновом упрямлении волос, и мы с вами поймем, наконец-то, стоит ли его делать или не нужно, потому что на самом деле что-то как-то мне кажется, что это очень страшный процесс для наших волос. Всем привет! Давайте, наконец, разберемся, что же такое процедура кератиновое восстановление. Сейчас процедура кератинового восстановления имеет очень большую популярность среди девчонок, все хотят иметь шелковистые волосы, ровные, хотят объем, но, к сожалению, эта процедура не дает таких результатов, как нам показывает реклама. Давайте поймем, что же на самом деле происходит с волосом, когда на него наносят кератиновый состав. Наши волосы состоят из трех связей – ионные, Водородные и дисульфидные. Ионные и водородные связи это слабые связи. Мы их повреждаем при помощи утюга, фена, плойки, солнца, моря. Но так как эти связи слабые, они имеют свойство восстанавливаться. Дисульфидная же связь это сильная связь в нашем волосе, от нее зависит наше здоровье волос, волос, наша структура. Дисульфидную связь, если мы разорвем при химическом воздействии, она уже не восстанавливается. И то же самое происходит с волосом при нанесении состава кератинового. Мы разрываем дисульфидную связь, заносим туда состав. Запаиваем его утюгом, потому что все эти составы, они работают за счет горячего воздуха. Нам нужно его запаять как пленкообразователь. И этот состав, он сидит там несколько месяцев. При разрыве дисульфидной связи от состава кератинового волос уже не восстанавливается, так как связь разорвана и она уже никак не склеится. Когда э, состав вымывается, волос приходит... Прежнее состояние, то есть он, у кого он был волнистый, набирает волну, но эта волна уже намного пушистее и суше, чем она была до. Давайте разберемся, что же это за состав. Во все средства кератинового выпрямления входят формальдегиды, либо их производные. Формальдегиды – это бесцветный газ с резким неприятным запахом. Он в больших количествах очень ядовит. С моего личного опыта я скажу вам, что осветление после таких процедур, как кератиновое восстановление, нанопластика и ламинирование невозможно, так как э, дисульфидная связь уже разрушена. И осветление может быть очень плачевно для волос. Я надеюсь, что информация была для вас полезной. Вы теперь знаете, и я теперь точно не пойду ни на какую кератиновое выпрямление волос. Спасибо, Лена. Мы встретимся с вами в следующих видео на канале «Секрет роскошных волос». Обязательно подписывайтесь на инстаграм haircode.forum. Это наш инстаграм, где очень много полезной информации по уходу за волосами. Мы разговариваем на самые необыкновенные темы, которые никто не затрагивает. Поэтому переходите, смотрите, подписывайтесь и будете всегда в курсе о том, что для наших волос полезно, а что нет. До встречи!